доброго времени суток если вы смотрите это видео значит вам интересно продвижение в социальных сетях вы интересуетесь какими то проверенными схемами автоматизированного продвижения продвижения профилей групп в социальных сетях на полном автомате если вам интересно как быстро получить первичную активность на продвигаемых вами ресурсах в социальных сетях. Причем получить первичную активность не с профилей, которые там через несколько дней превратятся в ушастых собак, а с профилей, которые соответствуют нужным вам данным по таргетингу, место проживания, возраст и так далее. Друзья, если вам все это интересно, смотрите, пожалуйста, видео до конца. Я расскажу одном из многочисленных вариантов поставить продвижение на автомате. Расскажу, как вы этот вариант можете использовать. И подробно расскажу о том, как его использую я. Конечно, в этом видео я опять же затрону тему заработка. Потому что все, что связано с продвижением, с раскруткой, с привлечением клиента, можно монетизировать. Если вам, правда, интересно, вы еще не нашли себя, где, на чем зарабатывать в интернете, уверен, что в этом видео вы, возможно, для себя найдете хороший вариант. Ролик будет достаточно длинным всегда, поэтому в описании ролика, если вы нажмете еще, будет подробный хронометраж, те вопросы, которые я в этом ролике затронул. Но начну это видео я со слов благодарности всем, кто меня поздравил с недавним моим юбилеем, было это позавчера, большое всем спасибо, друзья, по максимуму старался всем отвечать, но если кому-то не ответил, прошу меня понять и простить, не хватило просто рук, у меня их всего лишь всего лишь две Итак, друзья это видео на мою любимую тему тему автоматизации у меня на канале большинство видео посвящено именно этой теме и прям вот относительно недавно я выложил два ролика в которых я подробно рассказал о шаблоне, который не только создает, регистрирует аккаунты в социальной сети ВКонтакте, он создает первичную активность, имитирует действия человека, то есть вначале регистрируется почта, совершаются действия, которые вводят заблуждение роботов, имитируют, что это все делает человек. Далее создается новый аккаунт, и этот аккаунт заполняется, и с этого аккаунта идет первая активность. Но этим возможности шаблона а автор и разработчик этого шаблона Влад Петров, вот я сейчас показываю вам его скайп, самым важным для меня, например, в функциях этого шаблона, это является вторая его возможность, это с уже зарегистрированных, оформленных аккаунтов, опять же создавать естественную активность. То есть активность, которая создается с профилей, которые входят в социальную сеть с уже имеющейся истории, то есть вся история сохраняется, входит с одних и тех же IP адресов, то есть хранятся прокси. То есть создается видимость, как будто работает нормальный живой человек, который входит со своего браузера каждый день в социальную сеть и выполнять какие-то действия. Шаблон позволяет выполнять наиболее востребованные действия для продвижения каких-то ресурсов в социальной сети. Он репостит, что очень важно, он лайкает, он добавляется в друзья, развивая другие ваши, например, аккаунты и вступает в нужные вам группы то есть можно использовать и для продвижения групп но на этом возможности шаблона как я уже говорил в своих роликах абсолютно не ограничиваются вот автор разработчик влад может вам доточить любое нужное именно вам действие если вам это интересно я рекомендую вам посмотреть вот эти два видео которые уже лежат на канале поэтому друзья имея вот такой эффективный инструмент вы уже только с помощью его одного можете создавать нормальную первичную активность для своих продвигаемых ресурсов то есть показывая роботам в социальной сети, что эти ресурсы, они востребованы, они интересны, ну, то есть на них ведется какая-то активность для того, чтобы роботы начинали их продвигать. Ну, а, друзья, если делать вот эту первичную активность бездумно, то есть не включая голову, к сожалению, именно так многие поступают, то можно по большому счету себе и навредить. То есть если у вас так много аккаунтов, то есть вы с помощью шаблона ну там зарегистрировали десяток всего лишь аккаунтов у меня их, например, на данный момент порядка 126, мне проще. Если же у вас аккаунтов мало и вы совершаете активность, ну, например, репостите э, посты в своей продвигаемой группе только, например, с ограниченного числа аккаунтов, например, все посты вашей группы э, репостят там конкретные 4 человека и по всей стене вот такие действия, это, конечно, очень быстро вычисляется роботами. Это далеко не естественно, но ну, не может быть такого. Да? Это очень быстро вычисляют люди, которые просматривают ваши ресурсы, и люди понимают, что вы вообще-то как бы накручиваете, создаете видимость, что ваш ресурс популярен, и никакой вы там нифига не лидер MLM. То есть все, что вы делаете, все это не интересно людям, а вы создаете имитацию какой-то активности и востребованности своих на профиле Но, к сожалению многие поступают именно так вот очень глупо смотрятся, например такие посты на которых больше ста лайков и ни одного комментария очень глупо смотрятся посты с видеороликом которые тоже набирают там громадное число лайков там кучу репостов например больше сотни а просмотров на этом видео 20 или 10 Такого не бывает. То есть, если видео ну, настолько популярно, если судить по этим лайкам репост, то значит и смотрят его значительно больше людей, чем лайкают и репост. Поэтому, друзья, то есть, если вы решили вот подтолкнуть развивающийся свой новый ресурс, друзья, ну, делать это нужно как-то с умом. В этом видео я вам покажу, в принципе, достаточно простой способ, который позволит вам делать первичную активность. Вот относительно недавно мой хороший знакомый знает, что я очень люблю автоматизацию, обратился ко мне с просьбой автоматизировать работу на одном из сервисов продвижения ВКонтакте. Вот, если честно, у меня этот, э, этот вопрос, эта просьба вначале вызвала ну, неправильную реакцию, потому что к большинству сервисов вот этого продвижения в кавычках ВКонтакте, э, которое заканчивается только одним, это то, что на вашей странице появляется дикое количество ушастых собак, но ну, ничем хорошим это не заканчивается. Это не продвижение, это накрутка. Поэтому это вот у меня была такая первая реакция. Плюс, конечно, я еще был удивлен, зачем что-то создавать для автоматизации работы на этих сервисах, если уже пона нас кучу всего. Вот если вы в строке Яндекс наберете блог сендер попадете на блог Дмитрия. Дмитрий это автор и разработчик двух очень популярных программ. Это сендер и сендер то есть программы. Автоматизирующие действия ВКонтакте и автоматизирующие действия в Одноклассниках. В страничке этого блога есть страничка программы, которая называется EasyTop. Эта программа автоматизирует работу вот на колоссальном количестве сервисов взаимопиара. То есть программа за вас выполняет вот эти вот тупые действия, выполняет какие-то задания, набирает кучу баллов, да, и затем эти баллы вы кидаете на продвижение своего ресурса. К большинству этих сервисов у меня негативное отношение, потому что с этих сервисов вы как раз получаете абсолютно ненужную активность, и в большинстве случаев это не продвигает профиль а просто его дискредитирует но так как человек который обращался ко мне с просьбой об автоматизации сервиса он мега специалист и я понимал что за этой просьбой что-то стоит я начал разбираться с сервисом который он мне порекомендовал сервис называется лайк like fm вот так он у себя выглядит. И когда я руками пощелкал по этому сервису, посмотрел, что и как тут работает, я пришел к выводу, что этот сервис достаточно полезная вещь и есть смысл что-то для него создавать. В чем полезность этого сервиса? Вот в чем отличие этого сервиса от множества других? Да, принцип тут где-то близкий. То есть вы набираете себе баллы и затем эти баллы бросаете на раскрутку своих заданий. Не хотите набирать баллы, платите деньги. Вот вроде бы, как и везде. Почему это записываю видео об этом на сервисе? Почему Влад по моей большой просьбе написал очень хороший шаблон, который автоматизирует работу на этом сервисе? В чем же здесь вот такая изюминка? В чем его отличие? А изюминка в следующем. То есть, когда, например, вы ставите задание на раскрутку, ну, например, своей группы, то есть вы вот в этом... В эту строчку размещаете ссылку на продвигаемую группу. Я сейчас возьму группу, продвижением которой мы решили заняться. Вот Я разместил ссылку на, свою, на эту группу. И в принципе, принцип, а, можно начинать получать подписчиков, как и на любом другом сервисе. Вот такое вот продвижение практически в 99 случаях заканчивается одним, что участники вашей группы это абсолютно вот не такие Люди как сейчас, видите, вот такие вот аватарки, причем большинство это жители Воронежа. Чаще всего здесь вместо значков ушастая собака, то есть профиль заблокирован. Почему? Ну, все очень просто. Люди, которые пользуются вот подобными сервисами, они подключают к ним аккаунты, которых абсолютно не жалко. Эти, с этих аккаунтов совершается какая-то мегаактивность, выполняется куча действий, набираются нужное количество баллов. Вот, и, естественно, за такую повышенную активность аккаунт банится. И, естественно, все, что он сделал, это не польза, а только вред. Вот. В чем же фишка этого сервиса? Фишка в следующем когда вы даете задание на продвижение своего ресурса вы можете установить параметры таргетинга то есть какие требования к аккаунтам которые будут выполнять это занятие для этого требуется нажать вот на эту ссылочку таргетинг и настройки вот обратите внимание как это работает когда не включены никакие настройки таргетинг цена за подписчиков группу вот этот сервис лайк like fm обозначает как 1 рубль 21 копейка то есть когда могут подписываться все но если вы включаете какой-нибудь параметр таргетинга, например, мне нужны люди из конкретного города, например, из Самары, обратите внимание, цена за подписчика вырастает уже почти в три раза, потому что сужается. Количество людей, которые могут выполнять это действие. То есть это уже дороже. Чем мне вот очень нравится этот сервис, почему я прям почти зубами в него вцепился? При настройках таргетинга, кроме города, семейного положения, возраста и т.т., можно указать параметры или требования к профилю который будет а, подключаться или выполнять ваше задание. И очень важный параметр это возраст страницы. Обратите внимание, что если я сейчас поставлю, что меня интересует, чтобы к моей группе подписывались только странички возрастом не менее полгода, цена за подписчика еще больше возрастет и вот только благодаря вот этому параметру ну во всяком случае не на сто процентов но с вероятностью 80 процентов вы, вы можете быть уверены в том что эти аккаунты не превратятся в собак очень быстро потому что если человек тянет свой аккаунт вконтакте больше полугода он его бережет плюс когда я руками пощелкал по страничкам подключенным к этому, к этому сервису, я пришел к выводу, что очень много страниц, которые продвигаются именно вручную, то есть люди сами хотят продвинуть свою страничку и подключают реальные странички, то есть не технические какие-то профили, с которых заходят боты, как в моем случае будет, а именно страницы реальных людей, которые выполняют задания руками. Можно еще кучу тут параметров поставить по друзьям, подписчикам и так далее. Частота постов на стене, то есть активен или профиль или неактивен и так далее. Вот все это настраивается. И благодаря вот этим настройкам вы можете выбирать те аккаунты, которые именно вам нужны, которые будут приносить вам пользу для продвижения вашего ресурса. Вот, друзья, я говорил, что в этом ролике я, естественно, скажу о возможности зарабатывать. Если вы еще не определились, с чем зарабатывать, я вам все-таки настоятельно рекомендую обратить свое внимание на такую громадную нишу, как SMM-продвижение. Причем здесь можно двигаться а, разными способами. Да, Есть трудозатратные способы, когда требуется выкладывать умные, правильные, скажем так, читабельные посты. Способы, связанные с качественной настройкой рекламы. Да? но есть простые способы ну например все хотят чтобы их группа имела какую-то численность то есть все хотят вот получить подписчиков и очень много сервисов а, предлагают возможность получить подписчиков вот обратите внимание а, сколько сейчас сервис like FM просит за подписчика с небольшими но все таки включенными параметрами таргетинга то есть уже три с чем то рубля почему бы например не вписаться в эту тему и приводить кому-то качественных подписчиков, которые будут именно не ушастые собаки, за какие-то разумные цены. Ну, например, хотя бы там за 2 рубля приводите. Вроде бы цена небольшая, но если вы там готовы привести человеку тысячу подписчиков, то уже, естественно, суммы становится значительно интереснее. Итак, друзья, как же вы можете использовать этот сервис для продвижения своих ресурсов? Ну, вариант номер один, это самый простой. Вы, естественно, можете подключиться э, к этому сервису ручками сделать это очень несложно то есть необходимо просто зайти на страничку сервиса с, в браузере в котором вы авторизировались в своем аккаунте вконтакте дать разрешение сервису управлять вашим аккаунтом и спокойненько начинаем выполнять задание набирать нужное количество баллов с моей конечно точки зрения это не лучшее времяпровождение за компьютером то есть сидеть и тупо щелкать на какие-то глупые задания но мне это ну, очень не нравится. Причем, чтобы получить какой-то эффект от этого сервиса, одного аккаунта, естественно, вам будет мало. Если вы хотите там быстро что-то продвинуть, вам потребуется несколько аккаунтов. Если несколько аккаунтов, то для того, чтобы вас всех сразу не забанили, вам потребуется прокси. Ну и опять же, щелкаем руками. Второй, конечно, вариант, это для тех, у кого нет возможности или желания, например, прощелкивать все эти действия руками. Все, всю эту активность первичную на сервисе можно купить. Вы просто-напросто пополняете свой баланс, вот, покупаете вот эти вот баллы. Тут вообще не такие уже, мягко говоря, серьезные цены. Да, там за 100 рублей можно купить там, видите, почти 500 баллов. И потом эти баллы бросить на раскрутку своих ресурсов то есть вы вместо времени тратите свои деньги для многих возможно это будет даже и лучший вариант потому что если вы продвигаете какой то один ресурс и вам не нужно там накручивать тысячи подписчиков вот вам нужно получить какую-то первичную активность для своих постов, которые вы выложили в группу, ну, например, там набрать лайков для них, там репостов, чтобы несколько сделали. Вот, Ну, такая первичная активность, то, возможно, кинув сюда там 100-200 рублей или так периодически закидывая сюда ну, такие небольшие суммы, это будет лучший вариант. Но, друзья, если вы продвигаете несколько групп, причем у вас там какие-то амбициозные задачи, там набрать 10 тысяч подписчиков, вот. Прямо относительно недавно мне в контакт человек обратился к так, с такой просьбой, но ну, я им примерно озвучил цену, даже если брать по рублю за подписчика, то это уже получается 10 тысяч рублей. То есть вот 10 тысяч рублей нужно вложить на то, чтобы набрать себе э, каких-то нормальных человеческих подписчиков, да? Это уже более-менее какая-то сумма, то есть уже какой-то рекламный бюджет, друзья. Поэтому, если вы решили как-то вот так серьезно массово подойти к этой э, задаче, то я вам Предлагаю рассмотреть вариант, которым пользуюсь я. То есть как я выжимаю полезное из этого сервиса. Влад написал шикарный шаблон. Мы его практически на 99% оттестировали. Что делает этот шаблон? Он позволяет в полностью автоматизированном режиме, абсолютно без всякого вашего участия, выполнять действия на сервисе Like FM. Он позволяет лайкать, репостить, вступать в друзья подписываться на какие-то группы, то есть набирать нужное количество вам баллов, а затем, когда нужное количество баллов, а сколько баллов нужно набрать с одного аккаунта, вы устанавливаете во входных настройках этого шаблона, вот у меня сейчас стоит 35 баллов набираю и ставлю задание на раскрутку. И вот на страничке «Раскрутка» вы говорите, что вы хотите раскручивать. Я сейчас, как уже вам показывал, раскручиваю группу. В поле «Что делаем?» я говорю «Набираю». Подписчиков устанавливаю параметры таргетинга. То есть, мне нужны люди только из Воронежа и со страничек не меньше трех месяцев. Но для меня лично для меня двух вот этих настроек хватает. Если вам потребуется больше настроек, Влад вам легко заточит хоть все настройки, которые есть на этой страничке. Я оставил только те, которые мне нужны. Вы можете добавить нужные вам. Влад вам сделает это прям за очень разумные деньги. Указывайте подписчиков, куда вы будете набирать. Подписчиков можно набирать на свою страничку, например, то есть набирать друзей. Либо, как в моем случае, подписчики в группы, встречи в паблике. То есть в любой из этих ресурсов вы можете набирать себе подписчиков. Ну и заканчивается все просто ссылкой на продвигаемый вами ресурс то есть в моем случае это ссылка на группу вот этот шаблон очень простой именно в настройках то есть все делается прямо вот через э, странички настроек этого шаблона то есть на страничке входные настройки кроме какое количество баллов он должен набрать устанавливаются паузы я рекомендую чтобы не привлекать внимание еще раз повторюсь шаблон работает абсолютно без вашего участия ставьте лучше эти паузы побольше то есть, чтобы роботы контакта ну, не обращали такого активного внимания на ваши аккаунты, которые работают. Пауза, естественно, берется рандомно, то есть, создается имитация живого человека. Этот шаблон является как бы логическим продолжением шаблона авторегистратора, поэтому поле, откуда берем данные для входа, я, например, всегда выставляю, работаю с профилями. Вот те профили, в которых я работал в первом шаблоне, в которых сохранена вся история, все куки, все адреса прокси с их паролями и так далее, но главное сохранена история я передаю в шаблон, который работает с сервисом-лайкером. И, опять же, аккаунт уже входит в социальную сеть со своей историей. И, опять же, создается такая видимость нормальной человеческой работы. Если у вас нет нашего первого шаблона, да, то есть вам как бы нечего импортировать, то вам в разделе берем исходные данные нужно будет устанавливать работаем с аккаунтами из списка папки где у нас хранится шаблон есть отдельный текстовый файлик который называется аккаунты и в этом файлике вы через точку запятую прописываете логин и прописываете пароль от вашего аккаунта то есть аккаунтов можно подключать любое количество каждый аккаунт прописывается в отдельной строке шаблон будет считывать данные из этого файла пока они не закончат вот. ну и конечно если вы работаете с нескольких аккаунтов необходимо использовать прокси. Указывайте в настройках, что используем свои прокси. а папке с шаблоном есть отдельный файлик, который называется прокси. И сюда вы в стандартном формате для Xenoposter а прописываете эти прокси, которые он использует. Как будут обрабатываться файлы с прокси? Устанавливаться в строке, что делаем с прокси? Либо переписываем их в конец файла, это наиболее удобно либо просто удаляем но ну, тогда вам придется контролировать не закончились ли у вас прокси в этом файле вот и выбираем что делаем у меня всегда стоит делаем все чтобы шаблон выполнял все действия которые позволяет делать сервис like .fm. Хотя вы конечно можете ограничиться набором какого то одного конкретного действия но я считаю что это не совсем правильно потому что если я выбираю делаем все вместе то на страничке каждого из этих действий я могу внести дополнительные настройки. Например, я могу взять и отключить лайкеры. То есть, если я скажу нет, лайки он нажимать не будет. У меня стоит «Да» и стоят параметры. Сколько минимально и сколько максимально может сделать лайков с этого аккаунта шаблон. Эти параметры как раз позволяют ограничить ненужную активность с вашего аккаунта, чтобы аккаунты не банились. Точно так же с репостами, точно так же с друзьями. Вот с друзьями с молодых аккаунтов, пожалуйста, будьте очень внимательны. Да, конечно, за это достаточно много дают баллов, вот, но лучше не переборщить. С участниками в такая же ситуация это конечно не так жестко контролируется как добавление в друзья вот в группу можно вступать в большем количестве но опять же для того чтобы не привлекать внимание я всегда ставлю небольшие ограничения потому что все аккаунты которые у меня сейчас работают они молодые я стараюсь с них делать какую-то нормальную активность все набранные баллы сохраняются в настройках сервиса и при повторном заходе на сервис когда шаблон заходит, первое, что он делает, он проверяет, а набрали ли ему нужное количество баллов. Если бы набрали вот больше вот этого числа, то ставится задание на раскрутку. Если не набрали, то мы начинаем выполнять те действия, которые сейчас доступны на сервисе. Конечно, на молодом аккаунте для вас будут доступны далеко не все действия. Вот видите, довольно часто вот ничего нет. Но тут еще зависит от того, в какое время вы заходите. Вот я сейчас зашел днем, задание выставляется не так много. Шаблон, естественно, сам понимает что есть чего нет за это не волнуйтесь шаблон работает очень стабильно вот. Но если вы найдете какой-то баг, который не увидел я, пишите Владу, он быстренько все исправит. В этом отношении, ну, Влад мега специалист. Итак, друзья, показывать, как э, работает этот шаблон, я в этом видео не буду. Когда мы его окончательно дотестим, потому что я пользуюсь этим шаблоном еще относительно недавно, если вы видите, он у меня всего лишь отработал 44 раза, но вот эта версия, версия 2.1, до этого была версия 2.0. Когда шаблон я полностью проверю, сейчас у меня просто нет возможности проверить выполнение действий связанных с приглашением в группы и в друзья. Мои профили настолько молодые, что заданий крайне мало. И это я еще до конца не дотестировал. Когда все будет полностью дотестировано, я просто запишу видео, в котором покажу, как работает шаблон. Ну, То есть вы увидите, что он как обычный человек ходит, щелкает, выполняет действия. Но ну, а если вы уже захотели приобрести этот себе шаблон, Пожалуйста, пишите напрямую автору, разработчику. Это Влад Петров, вот его скайп. Если Влад сразу не ответит, то ответит, как только появится в сети. Но ну, даже если он желтый, он довольно часто отвечает. Ну, у человека просто много работы. Сколько стоит этот шаблон? Ну, мне он обошелся где-то в районе под 3000. Но ну, опять же, как и... В случае с первым шаблоном шаблон уже написан шаблон уже оттестирован поэтому если вы будете обращаться к владу и захотите какую то скидочку пожалуйста скажите что вам по моей рекомендации я думаю что влад пойдет вам навстречу и сделает скид вот этот шаблон это хороший инструмент для того чтобы сделать качественную первичную активность но как я уже говорил только использовать активность, полученную с сервиса Like.fm, это не совсем правильный подход. То есть нужно подходить к продвижению всего, подходить именно комплексно. Брать все самое лучшее от каждого метода продвижения. Вот это только комплексный подход позволит вам получить какой то результат я крайне негативно отношусь к людям которые говорят что вот я это использую блин больше ничего мне не интересует возможно для них это хорошо работает я всегда стараюсь как то глобально подойти к проблеме и взять все самое лучшее от того что есть сейчас большое всем спасибо кто досмотрел этот ролик до конца если у вас возникнут какие-то вопросы что-то вам будет неясно что-то будет неясно по шаблону пишите пожалуйста мне, я отвечу всех, кому ясно все и вы решили его покупать пишите пожалуйста Владу для того, чтобы этот шаблон работал вам не обязательно иметь на своем компьютере зенопостер потому что это не дешевая программа то есть можно ограничиться зенобоксом зенобокс это недорогая программа стоит она 600 рублей вы ее покупаете не у Влада, вы ее покупаете непосредственно у компании Zenalab по поводу покупки, как купить этот Zenabox у меня на канале есть видео, но лучше напишите Владу, он вам сразу так сделает такую комплексную услугу и купит и выпишет шаблон именно на вашу версию ну, Влад этим занимается регулярно, он полностью в теме, я не так часто это делаю, плюс у меня Zenaposter, мне проще еще раз спасибо всем за пожелания, поздравления с днем рождения, большое человеческое вам спасибо, с вами был Игорь Черноусов.